Машинная игла представляет собой стальной стержень, состоящий из утолщенной части колбы и более тонкой лезвия. Все машинные иглы имеют номер, который ставится на колбе иглы. Номер означает толщину, диаметр лезвия в сотых долях миллиметра. Чем толще игла, тем больше ее номер. Номер иглы должен сочетаться с толщиной, номером и видом ниток а также с толщиной и видом сшиваемой ткани. Перед установкой иглы следует обязательно проверить, чтобы игла была прямая, острая и не было загнута острию иглы. Затем необходимо выключить швейную машину и вставить иглу вверх до упора в игловодитель. Удерживая иглу за середину, закрепить винт крепления иглы.